Друзья, всем большой привет! С вами Виктория. Сегодня готовлю рис в духовке. Готовить я его буду в горшочках. Получится такой почти плов в горшочках. Готовить его можно абсолютно с любым мясом. И в итоге у нас получится вкусный ужин из простых продуктов для всей семьи. Всем спасибо, кто уже подписан на мой канал и кто собирается это сделать. Для начала рис нужно хорошо промыть и залить холодной водой. Я беру с расчетом 2 столовые ложки риса на один горшочек. Это нужно для того, чтобы рис отдал лишние крахмалы, у нас не получилось каша, а получился плов. Как мясо я буду использовать куриную грудку и телятину. Конечно же можно использовать любое мясо, говядину, свинину. Единственное, не забывайте, что степень прожарки по времени будет немного разная. Мясо нарезаем на небольшие кусочки и телятину нарежу помельче. И теперь подготовим овощи, понадобится лук, морковь и чеснок. Лук очищаем и нарезаем как можно мельче. Морковь очищаем и нарезаем соломкой. Чеснок разделяем на зубцы, убираем лишнюю шкурку и не очищаем, оставляем. В я буду использовать соль, перец. И здесь у меня смесь разных специй, которые я использую для риса или для плова. Здесь зира, куркума красный перец, много разных специй и немного кинзы. Далее нам нужно хорошо разогреть сковороду. Наливаем растительное масло. Для плова всегда нужно сначала обжаривать лук. Почему-то многие начинают всегда обжаривать мясо. Я была неоднократно в Узбекистане, конечно, это такой нюанс, но если кому-то интересно, то приготовление плова всегда начинается с обжаривания лука. Конечно, мы готовим не настоящий плов. Настоящий плов готовится с бараниной. У нас такой вариант плова. Лук до плова обычно обжаривают до немного такого коричневого цвета. Вот посмотрите, лук уже стал немного становиться в некоторых местах коричневатый. Нам это и нужно. К луку добавляю морковь. Морковь, так же как и лук, нужно очень хорошо обжарить. Овощи хорошо обжарились. И только теперь добавляем мясо. Все хорошо перемешиваем. Все это мы делаем на среднем огне. Запах на кухне стоит непередаваемый. Берите на заметку себе все советы, которые я вам дала. Вам очень понравится. Вот видите, лук такой немного вот, с коричневинкой даже. Так и должно быть. Мясо солим, перчим, добавляем специи, я добавлю где-то 2 чайные ложечки. Все хорошо перемешаем и оставим обжариваться еще до золотистой корочки. И теперь собираем наши горшочки, у меня на 4 порции. В самый низ выкладываем обжаренное мясо с овощами. Рис я слила и выкладываем где-то по 2 столовые ложки риса. В каждый горшочек в серединку вставляю зубчик чеснока. Водой. Вода должна покрыть рис. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Накрываем горшочки плотно крышечкой и убираем наш рис в духовку. Запекаться при 180 градусах примерно на 50-60 минут до готовности риса. обалденно вкусно я попробовала посмотрите все показываю горшочки у меня еще очень горячие, конечно их нужно подавать горячими и вот так нужно все полностью хорошо перемешать чтобы все специи мясо и чтобы все соединилось вместе я не удержалась еще раз попробовала Получилось очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте такое блюдо на ужин или на обед. Вам очень понравится. Все из доступных продуктов готовится просто. Также такое блюдо можно подготовить заранее и перед приходом семьи или гостей поставить в духовку. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!